Все тщетно!» Это нужно понять. Из этого понимания вы всегда будете сдаваться в иллюзии. Всё тщетно. В жизни нет никакого продвижения, никакого совершенствования. Потому что жизнь существует вечно. Жизнь уже совершенна. Всё, что вы пытаетесь сделать, чтобы усовершенствовать жизнь, тщетно. Но на осознание этого требуется время. Когда вы чувствуете, что никуда не движетесь, можно сделать две вещи. Можно изменить образ жизни и на несколько дней снова вы переживете медовый месяц с его надеждами, желаниями и амбициями. И снова живет возможность завтра. Но через некоторое время вы осознаете, что завтра не бывает. Снова вы никуда не движетесь. И снова жизнь стала обыденной. Точно то же происходит, когда вы любите женщину или мужчину. Медовый месяц кончился, любовь прошла. К концу медового месяца вы снова беспокойны. Вы ищете новую любовь. Таким образом вы можете продолжать жить от одного медового месяца до другого. Но это не поможет. Нужно будет осознать, что в жизни достигать нечего. Жизнь не ориентирована на достижение цели. Жизнь вечна здесь и сейчас. Она уже совершенна. Она не может быть улучшена вашими силами. С этим сознанием сразу же оказывается, что нет будущего, нет надежды, нет желаний, нет амбиций. Вы переживаете этот мир, им наслаждаетесь и ему рады.